Время с момента подключения нагрузки 7 часов 17 минут разряжается аккумулятор. Напряжение 5 вольт. Продолжаем подготовку до 0 вольт. Итак, завершаем подготовку к эксперименту. Начинаем переполисовку. С момента подключения нагрузки прошло 10 часов 20 минут. Напряжение 0,7 вольта. Начинаем переполисовку. Итак, ток 2 ампера. Процесс переполисовки запущен. 0,5 вольта уже в обратной полярности. Продолжаем восстановление. Штатной полярности. Возвращение в штатную полярность у нас завершено. Максимальное напряжение заряда почти 15 вольт. Видно, что полярность теперь соответствует штатной. Аккумулятор был в переполюсованном состоянии один год. И теперь мы проведем два теста, которые меня больше всего интересуют. Это тест на емкость и тест на саморазряд. И сравним эти два результата с результатами до возвращения в штатную полярность. Итак, я отключаю зарядное устройство. И первый тест... Мы проведем на емкость. подключая нагрузку. Разъезжать будем до 10 вольт. До так называемой критической отметки. Но можно наблюдать сразу просадку напряжения. Под нагрузкой оно уже начинает существенно падать. 11,3 вольта. Те же самые 5 ампер в переполюсованном состоянии. Аккумулятор держал намного лучше в переполюсованном состоянии. И теперь мы видим, что происходит штатной полярности 11 вольт после того как завершится тест на емкость я заряжу аккумулятор снова и будет проведен тест на саморазряд в течение двух недель Итак, довольно быстро завершился тест на емкость емкость вообще никакая то есть тут даже нет смысла пробовать крутить стартер прошло 10 минут и напряжение уже меньше 10 вольт после того как я убрал нагрузку напряжение составило половиной. как вы видите емкость напрочь отсутствует теперь я включу зарядное, по новой заряжу аккумулятор и посмотрим саморазряд Итак, спустя две недели тест на саморазряд показал следующие результаты. Напряжение с 15 вольт максимального напряжения заряда за две недели упало до 12 вольт. В переполюсованном состоянии до возвращения в штатную полярность с напряжения 15 вольт до напряжения 12,5 вольт составляло примерно месяц. Итак, почему же получаются такие результаты? В некоторых случаях параметры сохраняются, а в некоторых случаях, в таком случае как мой, аккумулятор вернулся в свое изначальное состояние. А Дело все вот в чем. Возвращение в штатную полярность актуально только в том случае, если у вас относительно свежий аккумулятор. И результатом того, что хорошие показатели сохранились при возвращении в штатную полярность, говорит нам о том, что аккумулятор был попросту засульфатирован. И переполисовка туда и обратно просто-напросто сыграла очень хорошую роль в десульфатации. То есть это вот как на рисунке справа. Был проведен подобный тест с двухлетним аккумулятором ну примерно это выглядит вот так я нарисовал таким образом сульфатацию пластин но сами целостность пластин как таковая не нарушена но ну, естественно немножко она нарушена но этот рисунок только для образного представления происходящего снимается сульфатация и улучшенные параметры после переполисовки сохраняются при возвращении в штатную полярность но если ваш аккумулятор довольно старый в данном случае нашему 10 лет, естественно, целостность пластин очень сильно нарушена. Ну, примерно я это изобразил на рисунке слева. Незначительно повреждены отрицательные и очень сильно деградированные положительные пластины. И, естественно, такие аккумуляторы, которым уже больше трех лет, возвращать в штатную полярность не имеет смысла, так как мы получим те результаты, которые были до переполисовки. Но, ну, естественно, эти оба рисунка, конечно же, в реальности, у аккумуляторов наблюдаются оба эффекта, то есть, как правило, и этот, и этот случай носит, так сказать, комбинированный характер, то есть присутствует как и деградация, так и сульфатация пластин. Данный эксперимент по возвращению в штатную полярность может помочь диагностировать состояние вашего аккумулятора, то есть тем самым можно узнать, какой случай больше всего преобладает на данный момент в вашем аккумуляторе, что по большей степени в нем происходит, либо сульфатация, либо деградация пластин. Итак, итоговый вывод данного эксперимента показывает, что возвращать аккумулятор в штатную полярность есть смысл, если вашему аккумулятору меньше трех лет, то есть аккумулятор относительно свежий. Если аккумулятор уже старенький, которому уже больше трех лет, то возвращать его в штатную полярность смысла не имеет. Поэтому данный аккумулятор будет переполюсован и продолжит свою работу далее в переполюсованном состоянии. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!